Здравствуйте, дорогие мои девочки и девушки! Это видео в основном смотрят девушки и девочки. Итак, дорогие мои, перед вами любовный прогноз на январь 2023 года на колоде карт «Океан любви». Что же будет и что же не будет в ваших отношениях между вами и вашей половинкой. Это прогноз для всех знаков зодиака. В этом видео будет прогноз для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев и Дева. Итак, дорогие, давайте начнем. Мы всегда ждем от наступившего Нового года большей какой-то удачи, спокойствия, стабильности. Это, в принципе, нормально. Давайте все-таки посмотрим, что же там действительно ждет нас с вами. Итак, что будет, а чего не будет в январе. И сегодня еще будет от меня подсказка из бабушкиной шкатулки для каждого знака зодиака. Не забываем ставить лайк, дорогие мои. Итак, овны, что же будет Первая часть января очень дает любовные ситуации, хорошие, стабильные, приятные, закрепляющие ваши отношения. Мне очень нравится эта карта «Венок». И внизу ленточки такие даже там и сердечки летают. И, в общем, супер. Вторая карта, вторая часть месяца. Говорит, делай немножко подстройки. И тогда светлые силы, твои защитные силы, твой ангел-хранитель подлетит и будет дополнительно создавать, делать защиты, такие коконы закрывать, закрывать, от внешних каких-то поползновений, от врагов, от сглазов, от соперниц, от всего. И мне вот это нравится. Если вы еще не познакомились, то, конечно, в принципе, Тут можно ознакомиться весь месяц, но больше я бы рекомендовала до 16 января больше, тут возможностей на более стабильные отношения. Это будет, а чего же не будет? Ну вот видите, смотрите, карта другую подтверждает. Не будет каких-то трудностей в отношении. Не вижу тут каких-то соперниц. Э -э, то есть вот как-то реально открыто, натурально, натуральные те отношения, которые какие вам хотелось бы. Сюда и хороший секс входит, и все. То есть вот это мне нравится. И чего не будет во второй части. Э -э, не будет... Ну, немножко что-то шатанется, не будет какое-то ощущение, что надежный, ненадежен. Мне кажется, вторая часть января, она немножко для вас чуть-чуть, дорогая моя, кто сейчас смотрит, проверочная сумеешь ли ты правильную подстройку сделать под своего партнера, прислушайся, может быть давно, может с прошлого года тебя о чем-то просил, а ты как-то что-то отодвигала, да, я сделаю, потом сделаю, то есть вот как-то, ну, идите навстречу, особенно очень такие достаточно хорошие отношения в начале будут, января, январе, января, января, и вы обратите внимание, вот что как, то есть вам для того, чтобы если как-то сложно, ну не сложно, вот крен какой-то вдруг пойдет, у вас будет образец первая часть месяца, и вы поймете, какие вам надо делать подстройки, то есть ангел говорит, делай подстройки может быть выключай в себе какие-то фобии выключай в себе сомнения по поводу его вот такой тут момент и давайте посмотрим ну можно могу еще тут отдельно конечно от себя такой как бы и от себя рекомендацию из бабушкиной шкатулки если Карта вернется, смотрите, то есть это возврат к каким-то хорошим отношениям. Если вы сейчас смотрите, а в декабре у вас произошел разрыв, ну, допустим, или на Новый год даже немножко вдруг, ну, 31-го, под Новый год как-то там, то ли поцапаетесь, то ли что, ну, вот вернется, и ты и вы, дорогая моя, вы тоже в чем-то возвращаетесь, той, какой вы были два года, три года назад. То есть вы и себя немножко обновите, и, может быть, иногда, вы знаете, надо вернуться назад мысленно, как-то вот задуматься, а какая же тогда была, что он тогда вот такой, тоже был такой. Значит, и я тогда какая вот была, а давай я опять вернусь туда. Может даже на уровне даже внешности какой-то, какой-то одежды, каких-то запахов. Это все очень важно. И давайте же посмотрим, что вам советует шкатулка моей бабушки. Я просто сюда не поставила, вот она сбоку у меня. «Доверяй реальности, в цифре 4 не жадничай». Вот интересная вам подсказка. Еще раз скажу, проверяйте подписки, нажимайте на колокольчик. Подписаться, это внизу кнопочка под этим видео, подписаться. Нажимаем колокольчик. Я иногда делаю интересные стримы. Стримы я провожу по утрам, но можно потом их посмотреть в записи. Именно вам там тоже найдется интересная информация для вас. И буду благодарна за лайки и до встречи. А теперь... Наших, наших прагматичных и очень деловых тельчих. Итак, уважаемые мои тельчихи, что же будет, а чего не будет в ваших любовных отношениях? Итак. Будет какое-то дрожание, особенно, конечно, я предполагаю, что оно будет происходить у апрельских, да у апрельских тельчих особенно может дрожание может подозрение может увидеть он с какой-то женщиной заговорил потому что почему И мы сейчас смотрим как бы с вашего канала с вашего ракурса да с вашей вашу энергию я захожу пытаюсь как бы вот немножко насколько это возможно просто на видео а значит смотрите вообще эта карта такая Тройственное, когда или кто-то лизет, или кто-то хочет отобрать вашу любовь, а может быть кто-то именно вас, даже вас, пытается вытянуть из семейных, каких-то вот из любовных отношений. То есть первые, э первая часть января будет даже вас расшатывать. Не обязательно вашего партнера, а может вас даже раскачивать так, чтобы вот вы как-то там поскандалили или что. Ну вот не знаю, как-то вот... Такое, знаете, в себе какой-то такое кармен врубали. Вот тут надо осторожно, первая часть. Вторая часть говорит, это что будет, мы сейчас смотрим, что будет, что не будет. Вторая, э, вторая часть января говорит о том, чтобы вы делали подстройки, что-то в себе поменять, не, не только одни претензии к нему, а и вот это, это и это, а вы... Задумайтесь, а что я могу поменять для того, чтобы я ему более нужна была, более важна была, более привлекательная, более сексуальная. То есть вторая часть, дорогая моя, января, как сказать, призывает вас принимать участие и в общем таком процессе созидательном. И вообще эта карта я называю крыло ангела. Вот оно просто тут нарисовано, да? Крыло ангела. И ангел говорит, что будет давать защиты вашим отношениям. Может быть, в этот период стоит больше прислушиваться к своему внутреннему голосу на тему ваших отношений. Это будет. Ничего не будет. Никто никого не должен отпускать, и никто никого не пошлет и никто ни от кого не уйдет. То есть это карта открытой двери. А дверь открыта, впереди там поле, хочешь налево иди, хочешь направо, но не, вам не надо отпускать и одновременно, и не надо, знаете, ругаться на таких гранях, ну иди отсюда, я твои вещи соберу, или я сама уйду, соберу чемодан, что вот этих чемоданов, вещей, как говорится, тут не фигурировала первую часть января. Вторая часть января говорит, что не будет трудностей, связанных с третьими лицами. То есть и родня, может быть, не влезет, и если вначале вы кого-то там подозревали, то к концу месяца вы поймете, что ну, это я так как-то перекрутила, что-то меня занесло, да, то есть вы поймете, что вы как-то уж обдерчили эту ситуацию. Она вам просто так на нервы действовала, и вы психовали и злились. От меня какая рекомендация? Будьте надежные сами, и он будет надежный. То есть в данный момент рекомендация по январю 2023 года – это карта плюща. Плющ обвивает, он закрепляет. Это не обязательно тут сзади, как решеточка, как бамбуковая, красивая такая, ну как в беседке бывают, да, такие вот. Плющ, он скрепляет, он закрепляет. И закрепляет, и делает надежность. Даже вот э, какое-то растение может стать, когда вовьет, тут все прорастет, закреплять, понимаете, даже решетки, как будто крепче этой решетки. Это очень интересная, очень мощная карта. То есть сама стань надежной, слепляй, закрепляй, склеивай отношения, чтобы не было вот это вот поползновение, чтобы кто-то кого-то, знаете, от кого-то уже начинал убегать. И подсказка вам, дорогие мои тельчихи, из бабушкиной шкатулки. Если споткнулся, если споткнулась в денежной теме, обратись к религии. Задумайся, кто ты и в каком направлении двигаешься. Хочу немножко расшифровать вот эту запись вот, на бумаге. Обратись к религии. Ну что такое религия? Ну вспомните религию своих предков, мамы, папы. Может быть просто, если вы не сильно в религии, может быть дам такой совет. Может быть стоит по каким-то важным для вас дням. Ну допустим, в тот день, когда вы родились вообще, если это вторник или пятница, просто иногда подходить к церкви, даже если вы как-то то ли не верите, то ли не подходить рядом просто постоять просто рядом постоять и от какого-то ненужного вам негатива очиститься вот такая рекомендация из моей бабушкиной шкатулки буду благодарна за лайки еще больше я буду благодарна за донаты посещайте мой канал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 В январе 2023 года между вами и вашим партнером. Итак, будет надежность, будет такое доверие первая часть месяца. Ну, такая сплоченность, командность, я бы даже сказала. Интересный месяц вообще. То есть тут сплоченность, вторая часть месяца говорит, ты нужна. Вот ты нужна. Может быть. Придется такой, наступает период, когда вы чувствуете, что вы можете больше вложить. Или в бюджет семьи, или чем-то денежно даже, или морально поддержать свою половину, своего мужчину. Даже вроде как он мужчина, вы женщина, допустим. Но вот нужно вас, ваше какое-то еще дополнительное участие, необходимость ваша. Это очень хорошо, особенно если вы еще не расписаны, и вот дело движется к ЗАГСу, скажем так. Для тех, кто еще не познакомился, ну, я бы сказала, что первые три недели января как-то более способствуют знакомству. Вот тут такой момент. То есть, в принципе, хочу сказать, близнечихи, все хорошо, главное тут не лезьте в сплетни и не обсуждайте чужие судьбы. У вас это такая беда иногда есть. Дорогие мои, не лезьте в чужие судьбы. В этот момент открываются каналы, и к вам всякие какашки переплывают. Но это так, на всякий случай, это дружеский совет. Чего не будет? Не будет первая часть января больших раздоров. Смотрите, карта денежки. И тут такие васильки нарисованы, цветы васильки. Один туда василек повернулся, один туда. То есть не будет сильных разногласий даже в распределении бюджета, я бы так сказала. Вот такая вот у меня материальная карта. Эти карты я своими руками сделала. Вот, вот такая вот материальная тема. То есть не будет больших скандалов и склок на тему распределения каких-то денежных вот ресурсов вашей семьи. И чего не будет вторая часть января говорит что ну скорее всего никто ни от кого не будет не захочет уходить и тут такая тишина в теме разбор полетов тоже в принципе интересный месяц в принципе дорогие мои у вас там марс идет все еще идет в вашем знаке может быть, дам так осторожно, так как Марс дает дополнительные энергии, а вы как девушка, как женщина, может быть, где-то попробуйте уступить пальму первенства, отдать ее своему мужчине и сказать, «Слушай, вот ты же мужчина, вот я уступаю, я тебе доверяю». Вот. Реши этот вопрос, а я тебя поддержу. Вот как-то так. То есть в этот месяц вам главное как бы не стать самой мужиком. Вот, вот такой момент. И, и еще не надо бояться никаких трудностей. Ну, единственное, может быть, немножко трудности может быть связаны в этот месяц с всплытием каких-то бывших, ваших или его каких-то бывших. И может быть немножко родня подмотает нервы, судя по картам, вот во второй части месяца может как-то попытаться родня встрясть, подмотать нервы. Ну вот, а вы будете рядом как боевая подруга, значит, поддерживать и помогать ему сопротивляться этой наглой, может быть, хитропопой родне. И подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Делай выбор между семьей и карьерой. И цифра 6 тогда тебе поможет. Вот такие были вам подсказки. Буду благодарна за лайки. Проверяйте подписку, колокольчик, чтобы был нажат внизу под видео. И до встречи. А теперь на повестке момента, данного момента, наши знаменитые в чем-то, интересные в чем-то, может быть, знаменитые какими-то семейными историями, рачихи. рачихи. Итак, что же будет, а чего не будет в январе 2023 года? Итак, что же будет страсть? Страсть. Будет страсть такая безоглядная, какая-то бешеная страсть, прям вау, вот прям башку будет у кого-то, башню сносить, как мы говорим, да. Такая страсть прям обушующая, вот прямо даже я бы сказала до собственничества доходящая. Потому что эта карта, она очень крутая. Красные розы на золотом фоне. Не просто, вот как на желтом. Нет, на золотом это страсть. Это высшая постать таких вот, ну и секса, и всего кульминация. Да? То есть будут летать и искры, и бабочки тут, и стрела амура. Все, будет летать. Первая часть января, Вторая часть ревность. К сожалению, что-то вас вот... Вот не зря я сказала на тему собственничества, что ревность, она иногда бывает на фоне каких-то фобий, сомнений. А, мой такой хороший, я вот его кормила, отгладила, одела, обула там, помогла ему, все подобрала, все по стилю. Он такой у меня, вау, как конфетка. И тут накрывает вас ревность, да? Особенно, я думаю, ревность накроет июльских врачих тут может такой момент быть особенно там кто после в конце родился да после 16 июля да, вот то есть вы особенно вас эта ревность может прям знаете так ну, поглотить я вам вас призываю бороться бороться с этим чувством и для тех кто не познакомился конечно же лучше знакомиться первой половине января это вот будет. Чего не будет? Не будет много радости. Тут такая больше страсть, не безрадостная. Ну, конечно, радость будет, но вот чего-то вам будет тут не хватать. Вот, вот интересно, когда вот эти две карты лежат как бы в оппозиции, да? То есть страсть будет, но вот видать, вот что-то не будет не хватать. И вот это ядовитое чувство к концу января может перерасти в такую реальную ревность, когда мы начинаем, мы начинаем терзать, по пятам ходить, подозревать, может даже шпионить. Да? Но при всем при этом не будет вашей перестройки-подстройки. То есть вы захотите, остаться, чтобы осталось все по-старому, как в начале месяца было, но ничего не делать, чтобы, допустим, и не ревновать. То есть это говорит о том, что, дорогая моя, вас очень сильно может вот эта буря поглотить. И еще раз повторю, будьте осторожны в теме ревности. Ревность – это недоверие. Да? Ну, хотя бы, знаете, может быть, ревность, она у нас у многих есть, но как-то на внутренний план да, спрячьте, вот так явно не третируйте его, потому что, бывают есть часть людей, если в глаза их обвинять, и там с Люськой и, там заглядывался, что ты с ней там часто разговариваешь, я вот в окно все видела, да, то есть когда мы сами проговариваем какие-то такие негативные ситуации для своего мужчины, он может слушать это, слушать, хихихаха, думать, ай, дура моя, что-то разревновалась, да? А потом раз вот что-то щелкнет, войдет по транзиту Лилит, допустим, к его солнышку подойдет, к дню рождения, значит, один раз в 8 лет такое бывает, да? Вот раз, то есть как бы демон подойдет к сознанию, возьмет... Капкан это сознание, он подумает, ну а что мне с этой Илюськой-то не пойти? Моя уже два года меня пилит на эту тему. Да наела мне, что она меня пилит. Да пойду я с ней, зайду к ней к одинокой-то или разведенке там, или вдовушке, зайду-то я к ней на кофеек, понимаете? То есть, дорогие мои рачихи, я вас призываю тут своими руками что-то не, колоб... не наколобродить. Какой совет тут от меня? Делай подстройки. Вот смотрите, вот не будет подстройки, но я говорю, все-таки делай подстройки. Больше говори, пытайся, даже если человек сильно занят, какие-то урывки, выходные, больше как-то какой-то душевности вместе, что-то поговори, даже если он любит там футбол, да что-то поговори с ним про футбол, чтобы он подумал, ох, какая моя молодец, она даже в этом меня где-то понимает, и по... таких больше нет на планете Земля, понимаете? То есть ангел говорит, я-то буду тебе, ну помогать, так как ангелы наши и демоны, они наперед и назад то все знают, понимаете, в чем тут интерес? ну интересная ситуация в нашей жизни, то есть мы все читаемые, мы все вот как под сканером, под, под микроскопом находимся. и ангел говорит, я, конечно, помогу ей, но она сама все-таки она не хочет что-то в себе менять но вот все-таки надо было бы, если он ей нужен, ангел, видите, считает, что вам что-то может быть, надо откорректировать чуть-чуть, да, чуть-чуть в январе. Сделайте негласный подарок своему мужчине, любимому. Если он для вас любимый. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Твоя сила в подстройках. Вот, смотрите, а это карта подстройки. Вот прям тут так и написано. Старайся меняться, да? Старайся, старайся, а вы не хотите. Твоя сила в подстройках. Легче подстраивайся под ситуацию, но не предавай и не изменяй. Вот тут так очень серьезная такая тема. Если он тебе нужен, подстраивайся. Если он совсем не нужен, ну тогда меняй его на другого, как бы, да. Но судя вот по таким картам, розы, розы, розы, тут все очень даже неплохо. Не надо вам там в каких-то облаках запутываться и думать, что другой Григорий к вам при... приблизится, и с него будет больше толку. Нет, это будут ваши внутренние фантазии. Вот, дорогие мои, вот на этом тут для знака РАК я заканчиваю. Буду благодарна за лайки. Можете писать комментарии. И до встречи на моем канале. А теперь, дорогие мои пламенные, яркие красотки-львицы, что же будет в январе, а чего не будет в январе для вас и вашей половинки. И подсказка тут маленькая будет от меня и от, из бабушкиной шкатулки, скажем так. Итак, что я вижу? Хорошая карта, она называется «Ты нужна». Вот «Ты нужна», а это же так важно. Нужна я ему или не нужна. Очень хорошая карта. Но ну, может быть, немножечко, если вдруг ваш... Мужчина в чем-то захандрит, ну, поддержите его, побудьте рядом, погладьте по плечу, сказать, слушай, что тебя там гнетет? Ну, давай обсудим. Может быть, я что-то тебе подскажу. Ну, не хочешь, давай просто рядом посижу. и Я тебя поддерживаю. Вот как-то так, да? То есть январь первая часть хорошая. И вторая часть, вторая часть материальная. Она говорит, что вы будете. Вы внедряться какая-то ситуация, внедриться ну, произойдет в вашей семье, когда надо будет или деньги на что-то собирать, или вдруг внезапно на что-то отстегнуть деньги. То есть как-то это карта таких то ли расходов, то ли подарков, но будем надеяться, что в данной ситуации это что-то приятное, что-то нужное. Возможно, вы захотите ему что-то наконец-то купить. Да? Может, на что-то деньги копили, и вы скажете, да хватит, давай вот купим и успокоимся в этой теме, и тебе будет хорошо, и я спокойно буду спать вот в этой теме, да? То есть тут карта материальная. Это в каком смысле? что какая-то материальная тема вас очень сплотит и до, как сказать, доварит от слова сварка, да? В хорошем смысле сварка, вот когда металл варит, сваривает два куска, вот эта тема, но вы должны понимать, она материальная. Тут вы должны вместе слепляться, вместе помогать друг другу, вместе лепто, слепить, слепить, да? Вот это то, что будет. Чего не будет? Первая часть января не будет э, зависти, каких-то порч, каких-то бывшие не пойдут на вашего, или бывший башни пойдет на вас, какие-то магии делать. То есть тут стоит защита от черной магии. Первая часть января. Вторая часть говорит, что не будет зверских судебоносных помех. Это карта поломанной ветки. Не будет э, зверских таких. То есть, в принципе, дорогие мои львицы, вы последние полгода чувствовали какое-то немножко напряжение, что-то.. Нелегко давалось, и наконец-то в январе вы начинаете вздыхать, свободно грудью вздыхать, и, чувствуете, и и почувствуете, как с вас падают эти чемоданы с камнями, и здорово, и вы легче становитесь, и в общении, и в восприятии ситуации вокруг, и ваш мужчина радостный более становится, Он, ну, наконец-то она это больше не будет дребезжать, и не будет вариться в каких-то темных мыслях, да? И какой совет от меня? Совет от меня очень интересный. Дорогая моя, иногда какие-то напряжения в семье... Ну... Какие-то, знаете, бываете, понимаете, бывают напряжения такие, которые на поверхности, а бывают как вот внутри, энергетические, может быть, вследствие каких-то транзитов план планет, вот вследствие каких-то астрологий. В этот момент э, надо своему мужчине, особенно если у него какое-то хобби есть, то ли, будь то зимняя рыбалка, будь то марки он собирает, будь то там еще что-то где-то в шахматный клуб ходит, а может он за компьютером играет в какую-то игру разрешите в этот месяц как-то ему иногда обособиться. Обособиться. Вот пойм, смотрите, ты нужна. Поймите его интерес. Может быть он там как-то расслабляется, он свой релакс там ложит. Ну, вот, имеет, да? Усталость убрал, а вот лежит там какая-то для него релаксовая, расслабляющая ситуация. То есть не бойся отпустить его из поля зрения. Видите, два... Два шарика летит, да? Вы параллельно летите, не бойтесь, никто тут пока не от кого никто от кого не уходит. И а, тема познакомиться. но ну, я бы сказала, знакомиться надо первую, первые две недели. Тут лучше карты по стабильности. Вот тут лучше знакомиться. И подсказка из бабушкиной шкатулки. В ближайшие 20 дней. Жизнь подарит тебе выигрыш. Жизнь подарит тебе выигрыш в любви или в лотерее. Вот, дорогие мои, такая вам подсказка. Буду благодарна за лайки, за донаты и не забывайте посещать мой канал. А теперь на повестке момента наши уважаемые девы. Итак, что же будет, а чего ж не будет у вас в январе 2022, извиняюсь, 2023 года уже, уже все задумалось. Итак, что же будет? Будет эфи... для вас, в принципе, эффект достаточно комфортный в отношениях. Почему комфортный? Когда вы больше смотрите в себя, может это конечно временный такой период, такой эгоистичный, но тут главное уделять время своему конечно партнеру, то есть как-то у вас внутренние какие-то могут претензии к себе идти, но в этот момент может быть что-то сгрустнется вам, но я вам советую вашу грусть, может быть, переводить в секс. Вообще тут дальше карта секса хорошего такого. И если кто-то еще не познакомился, то, конечно, я советую знакомиться во второй, второй части января. То есть вот что будет. Будет не так, что плохо. Это не карты скандалов, не карты чего-то. Нормальные, в общем-то, отношения. Нормальные отношения, более-менее. А чего не будет? Не будет отношения таких, когда... когда очень радостно. То есть монотонность будет немножко присутствовать, но не будет такой супер радости. Ну, ничего страшного, бывают и такие периоды. Возможно, тут скажется немножко в начале января усталость после праздников, но ну, может быть, допустим, это первая часть января вторая часть может быть внутри чуть-чуть такое качание особенно может быть качание у сейчас скажу у... у сентябрьских дев там вот может такой немножко эффект недоверия пойти или что но то, то есть такое ощущение чуть-чуть вот какой-то ненадежности, нестабильности. Но, скорее всего, вас будут трясти не лично какие-то поступки вашей половинки, а это ваше внутреннее, возможно, по транзитам каких-то планет, вот у вас такое внутреннее неуютство. То есть, в принципе... Э -э Будь близка со своим мужчиной, со своей половинкой и не копайся в каких-то заумных каких-то психологизмах, можно так сказать. И мой совет. Смотрите, мой совет какой. Карта облаков. Можешь немножко фантазировать, можешь уходить в себя. Может быть, это даже такая подсказка. Немножко, если вот у твоего мужчины есть какое-то хобби, может быть, отпускай его в это хобби. Ну, что у Коллекционирование или зависание за компьютером, что-то такое. То есть э, дай и ему кусок своей жизни какой-то отдельный, Умейте отдыхать друг от друга, не расходясь, не разбегаясь. Вот тут так вот интересно. И подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Не отвлекайся и учись. Умей зажать себя и свои удовольствия ради большой цели. Вот интересно, смотрите, вот не зря первая карта такая зеркало. То есть, может быть, вы тут посмотрите, начнется Новый год, январь, и вы заглянете в себя и подумаете, что я хочу, может быть, я чего-то не достигла. Вот не в семейных отношениях, не в любовных, не в личных, а вот в каких-то. И почему-то вот, видите, какие-то третьи силы, какие-то другие энергии вам дают подсказку «учись», если ты не можешь прийти к своей цели». Я себе почти пришла, но, может быть, учись, в смысле, знаете, как повышение квалификации. Может быть, такой вариант тут нужно применить. Ну, учись, понимаете, такое многогранное слово. Ну, то есть вам дается такой совет в каком-то процессе не останавливаться. Вот, дорогие мои, были вам такие тут от меня прогнозы от Кассандры. Буду благодарна за лайки, за донаты, конечно же, а, внизу. Внизу подписывайтесь, кто не подписался, внизу под видео. И до встречи.